С вами Мак и Чародей, Антон Чалей И сегодня мы поиграем в аналог Happy Wheels Только в 3D Начинаем Реди, готовы? Готовы Так, батек, давай Давай, батек Едем Так, что нам пишет чекпоинты? Так, ускориться, это значит shift Батек начинает чаще крутить педали Так, мы можем контролировать камеру Отлично Так, окей, окей Окей, мы трюкачи Вау Вот это да Давайте последний трюк сделаем! Смотрите, это вертикальное упадение, ой! Чувак, поднимайся! Какой-то э, э, тупой рев, немного ребенок, смотри, не хочет подниматься, лежит. Ну ладно, лежите, мы еще не проиграли, вроде как. Вроде без этого, <с>... из дюка легче. Так, слоу motion. Оп! Ой! Вы видели? Это было пипец. Ладно, все, у нас появился ребенок. Все, slow motion. На S можно, короче, делать slow motion. Может, для некоторых я капитан очевидность, но я об этом не знал. Давай, оба. Все нормально. Так, что перед нами тут еще такое? Что-то мне эти крюки, что-то, если честно, не очень нравится. Я что-то решил их объехать. Лайфхакер, короче, такой, типа. Так, мы делаем слоу-мошен. Очень медленно объезжаем все эти крюки. Так, слоу-даун. Что они от нас хотят? Нам нужно, короче, по ходу разогнаться. Ага, да, разогнались. Я понял, как это нужно сделать, наверное. Так, мы сначала делаем медленно, медленно. Медленно давай. А теперь разгоняемся. Оба. Что это? Что это такое? Что это такое? Слава богу. О, блин, что это? Не очень как-то это прикольно. Это что ли пиво, что ли? Блин. Что с нами стало? Это, прикиньте, чув... чувачок просто не смог заехать на бордюр. Ну да ты лошара. Так, о, откинули. Откинули, нам пофиг. они а, не, нам не пофиг. Я думал, нам пофиг на пилу, но, знаете, типа, такой крутой колесом отбросил пилу и, типа, мне пофиг, короче. А... Ну, нет. Я не знаю, такое ощущение, как будто вот этот вот чувачок, да, как будто у него просто без велосипеда жизни нету. Ё-моё, упал с велосипеда, значит, все. Так, все, нам нужно дойти этот уровень. Так. Ну, не надо, не торопись. Не торопимся. Что тут летает? Все, проезжаем, проезжаем. Oh, no. Oh, no. Ну, нет. Все, отлично. Все действительно отлично. И все. Красавчики. Игра, короче, очень жесткая и очень долгая. Так что мы просто попробуем посмотреть какой-нибудь последний уровень. Чтобы у нас составилось полное впечатление об игре. Так, хорошо. Окей, все нормально, все нормально Не волнуйтесь Так, так, это что? Это что? Это что такое? Что это такое? Да ну нахер И меня просто удивляет, что я что-то весь Я прохожу чекпоинты Но я должен проходить, типа, весь уровень заново Почему? Так, какая-то тела? Извини, дружище Извини. Игра вообще, по-моему, для задротов в Happy Wheels. Точнее, я никогда вообще не играл в Happy Wheels, но я думаю, что.. Вот именно для задротов. Так, слоу Давай, подлетай! Прижал ребенка. Ладно, давайте попробуем другой уровень, потому что слишком он жесткий. Все, мы готовы. Ой. Не готовы, по-моему. Хотя нет, мы готовы, все отлично. Так, ага, едем. О, как тут прикольно, короче, везде горы. Все такое клевое. Тут вообще чекпоинты есть, интересно? Что у тебя с ногой? Чувак, почему кровь брызгает? Так, подождите, в нас стреляют. В нас стреляют стрелами, блин! Ай-яй-яй-яй-яй. Все, прошли. Ладно, давайте еще один уровень. Ни хрена себе, это что? Извините, это что? Так, давайте дальше, окей Цель следующая за домом, что ли, или где она? Так, вставай, мужик Встать э, сразу с велосипедом могут только профессионалы Так, дрифтуем Дрифтуем Дрифтуем Так Да блин, да ну нафиг Это были мины, зато мы поняли, что это такое Давай, быстрее Обида. Я не знаю, что за сволочи издеваются. Что за сволочи издеваются над, блин, обычным велосипедистом. Давай, парень. Мы спасемся. Вот так вот. О, ребенка нет, но мы доедем. Но мы справимся, мы справимся. Зато Батю будет легче ездить, да, Батюк? Игра, конечно, полный жесткач.